здравствуйте друзья 9 октября в православной церкви день поминания усопших покровская родительская суббота важная дата перед покровом Пресвятой Богородицы по традиции в храмах будет проходить особая служба поэтому многие посещают в этот день храмы молятся и ставят свечки за упокой родных и близких ездят на кладбище убирают могилки но оставлять угощения в этот день не рекомендуют. Существуют некоторые запреты. Нельзя сквернословить, желать чего-то плохого, обижать кого-то, самим обижаться, заниматься тяжелым физическим трудом. Хорошо в этот день проявить благотворительность и подать милостину тем, кто в этом нуждается. В этот день стараться не плакать, а молиться о душах тех, кого забрали небеса, Молитва за упокой всех усопших. Господи, Утешитель и пастырь наш, с мольбой к Тебе прибегаю и прошу, услышь боль моей души и не оставь геяния огненной усопшего раба Твоего. Имена. Упокой душу его и прости все прегрешения, вольные и невольные, укрой его небесным покровом и позволь пребывать в Царстве Твоем во веки веков. Аминь.